<свист> <свист> <Как> <свист> Я счастлив, если честно <свист> Что с тобой происходило? Я путешествовал Путешествия внутри себя И не только внутри Если, если это кто-то увидит, это меня, наверное, это в дурку отправит, если я буду это все рассказывать. Нет, расскажи. Это слияние реальности и как это все, как бы реальность ментального мира. Я не знаю, как это объяснить. С реальным. То есть как-то путешествие в прошлое, но оно там было реальное, а теперь оно как-то как ментально, я не могу это все как-то наводит на мысли, даже не наводит, даже сама реальность, до я там все говорил, бед какой-то. Бред, но по ощущениям это пережитого всего. Анализ такой очень классный. Разделение ума и чувств. Как-то так происходит. Как вот я почувствовал поток энергии один. Вот он идет. И в нем, ну как бы, и ум, и чувства. И вот сейчас было прям четкое разделение, такое прям от ума на ну, да, чувств. Вот именно любовь я ощутил, Но ну, чувствую вот это uh -huh. вот все. Вообще классно. Что это все есть любовь, да? Uh -huh. <laughs> Вообще супер просто сейчас. Я не ожидал, <свят> что вот именно в этом все заключается, так оказывается. <свят> <свят> <свят> я я тебя еще поснимаю. Ну, снимай. снимаю. Скажи вообще, с чем ты пришёл? что, с чем ты хотел разобраться, ну, что тебя мучило и вообще за эти три дня что с тобой произошло? Ты очень много от меня требуешь сейчас. Ну так, вкратце. Ну как у всех, как у всех, рано или поздно приходишь, ну если что-то делаешь не так, рано или поздно, я так понимаю, ты приходишь к вопросу, к самому главному он у каждого на свой, и ты начинаешь запариваться, ну, и искать ответы, как-то вот так вот, все, каша становится, ну, как правило, с кашей же люди сюда приходят, вот, и у меня была своя каша, но здесь за три дня, я не знаю, я повернулся в мир чувств, мне казалось, что как-то все это вот, ну, много литературы то это литературу почитал то и... как-то думал блин сейчас подразберусь, а не знание а помогло мне допустим разобраться но в себе а, -а, -а чувство то так слияние получается просто оно место есть быть вот знанию здесь но оно лишь, наверное, как как прибор, как столовый прибор. Просто а сама суть как-то в чувствах. И вот я это ну, просто здесь ощутил. Сейчас. И весь мокрый. опять. Но, блин, я чувствую, ну, все равно, блин, я пробежался по всей жизни и просто вообще... Мне кажется, это, это не последний раз, когда надо будет еще идет. Вспомнил. Или пока лежал, вспомнил. Я дочке писал, что-то такое там. Прислушайся к своему сердцу. Музыка, ну это под музыку, музыка как блик огня выведет тебя из серых похожих друг на друга дней Как-то так И вот я лежал, и у меня действительно прям вот И я понимаю, что я даже это не дочери писал То есть когда-то я это писал, просто вот оно из меня шло, вот, ну как вот, точнее, чувство И оно сейчас мне возвращалось, вот все то, что я делал где-то вот с любовью что я отнесся, мне сейчас так это помогло, но оно вернулось, и как бы я это как будто бы себе делал наперед когда-то. Как-то так это все вы, вы, выглядело. То есть эта длина, вот длиной там в 20 лет, вот я сейчас пробежался лет, наверное, там с 10, вот так вот, и все это делал не для кого-то, ну и от кого-то что-то требовать как-то это все бессмысленно. Вот это все я делал для себя, и сейчас я как бы, ну... Испытал вот, вот, вот чувства такие положительные. Короче, вообще. Как свои спина, ты со спиной, с болью в спине приходил, что у тебя с этим произошло? А, да, вообще, вот эти зажимы, я думал, это вообще со скелетом какие-то проблемы. И, ну, уж точно. Долго ты мучился со спиной и чё? Какими Значит, путями ты пытался это решить, эту проблему? Боли? Вот, ну, лет пять, лет шестой год идет как я начал, даже больше, наверное, больше-то, мне вот сейчас 30, и лет, наверное, с 23 4 я начал ощущать некие беспокойства. И я думал, что это нужна мануальная терапия, но я прибегал к этому. Но ничего такого, в принципе, и не делали, и как бы и результата никакого не ел. в чем дело а тут на буквально может, ну, пару недель назад так навалилось все просто внутри психологически я получается год разводе и ну, до сих пор не могу отпустить человека то есть и так далее вот это все чувства меня прям как вот ну, сломило что вот все уходит просто уходит из-под ног и вообще и все и у спина бах сложилась, то есть и вот мы с тобой как раз разговаривали вот, ну, на эту тему. Все своевременно происходит. Хотя казалось бы, куда-то опаздываем. Вот. И, и, и как-то вот я пришел, я начинаю ощущать, что это просто... Ну, именно вот, вот я вот сейчас вот что видел в этом, это вот эти вот зажимы стресса, которые вот получаешь, лежишь, ощущаешь, впитываешь их в себя там, там одинокий тому ну, калачиком уснул, впитал это все. И вот так вот это годами, годами, годами. И вот сейчас я шутил, да, это все вот так вот внутри взаимосвязано вообще. Берегите, берегите как говорится, душу. Вот. Так. Как сейчас твоя спина? Ну, лучше, да, это, блин, круто. Лучше, конечно, гораздо. Как на тебя вообще наше знакомство повлияло? Как-то повлияло? И да, конечно, круто. Вика, спасибо Спасибо вам, что вообще есть такие люди и что вы отзывчивы. Потому что, ну, я не знаю, я бы так бы и ходил бы, может быть, каким-то мануальным там и так далее. Да, я бы не ходил бы. Я бы, вот, допустим, в данный момент, я бы еще прилег бы со своей спиной, еще хуже было бы. То есть, не зная причин. Ну, не понимая, допустим, я бы, не, я бы так и лежал бы, наверное, при, сколько кукле. Уверен, много людей прикованных к постели лежат просто чисто психологически расстроены. И все, поэтому... Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое сознание. Отдельная благодарность тем, кто кто репостит наши видео в своих соцсетях.